Я, на самом деле, несмотря на то, что я сама увлекаюсь тайской традиционной медициной, я частый посетитель госпиталей. Почему? Потому что я хожу туда обследоваться. Один из самых главных залогов успеха в лечении – это правильно поставленный диагноз. Поэтому за диагнозами я, я люблю ходить обследоваться. Да? Я очень часто говорю, где отсюда ты здоровый". Я говорю, слушай, давайте мне это обследовать, давайте мне это. Говорю, слушай, давай деньги тратить, иди уже отсюда. Ты знать, что я здорова. Не все это понимают. Я когда в России проходила, тоже у меня муж говорит: вот я, так, я тебе не доверяю, иди в России, да, я там в России пришла. Мне говорит, вы вот в вы делаете зачем? вас с работы направлю, я говорю, нет. А зачем вы делаете с флюорографией? Я говорю, мне интересно, в моему состоянии у меня легкие. Вообще вообще шок. Говорила, что у осмотра, я говорю, у вас авторнизация, я говорю, да, нет, я вот сама. Зачем вы добровольно идете делать осмотр? Ну, для машины мы техосмотр делаем регуар, регулярно, а вот почему-то своего тела мы техосмотр делаем крайне редко. Вот непонятно, почему есть такая ситуация.